Когда она была моложе, она часто лежала в траве и смотрела в облака. И там она видела их, смутные, меняющиеся лица. Спустя какое-то время она могла видеть лица уже во всем: Деревья, в деревьях, горах, в пещерах. Интересно. А ты тоже можешь видеть эти лица? Не там, если просмотреться. Разбери с ним, разбери да. с ним да. сейчас же Защищайся, защищай себя Сочуйся! Слишком медленно сзади сзади, сзади. Это жалко! Он повержен. Прикончи его. Прикончи Уй. Поднимайся, быстро. Поднимайся. Она ранена, но она все еще может сделать это. Она все еще может сделать это. Это, сейчас же это почти конец. Врата. Врата. Ей надо вернуться. Она не может. Они не откроются. Почему не откроются? Почему они не откроются? Есть еще, одно еще одно испытание. Она еще не бросила вызов сурту. Вызов сурту. Сурд. Огненный гигант ответил. Он происходит из страны, которая старше, чем человеческий род. И северяне призывают его пылающий меч, дабы повергать своих врагов. Найди его, Сенла, и пролей его кровь. Возвращаясь из диких земель, она нашла убого старого дурака. Изгоя. Все его тело было обожжено. Она пожалела его, потому что ему недолго оставалось в этом мире. Как и ей, говорящей со своей собственной темнотой. Сидишь Продолжай Что-нибудь еще здесь Ты не сможешь прикончить Это, Это почти конец, конец. Прикончи его Рожа сзади. так далеко и надо продолжать идти дальше. до сих пор чувствую его сладковатый, тошнотворный запах горящей плоти. Я до сих пор слышу их крики, доносимые ветром. Ты тоже их слышишь, Сенуа? Да, я слышала крики, и я слышу их до сих пор. Слышать, Ты слышишь руны? Ты слышишь? В Хельхайм живым заказан. Но ты уже гуляешь среди мертвых. смотри на врата, и ты увидишь, что они открыты. Пришли на мои земли. Я знал их язык достаточно, чтобы молить о пощаде. И они сделали меня своим рабом. Хотел бы я, чтобы они убили меня тогда вместе с остальными. Много земель я обошел с ними, следуя за ураганом огня, смерти и рабства. Это тьма, о которой ты говоришь. Я познал ее хорошо, а я все еще здесь, чтобы бороться с ней. Субтитры сделал Слова, я могу видеть ее слабость. Аккуратно! Закончи это! Закончи, его! Это! Вытянется. Я действительно сильный. Разберись с ним, разберись yeah. сейчас же. Как ты видишь огненные врата Сурта, знай, только жертва поддерживает огонь мусполя и пропускает мертвых. Найди огонь, Сенна, дабы следовать по пути к Сурту. Беги! Вставай! Вставай! Огонь! Помогите! Беги! Огонь. Спасай Огонь. свою жизнь! Огонь. Беги! Набежите туда. Туда, туда. Туда, туда. Туда. туда! Беги! Беги! Не туда, набежите туда! Похоже, ты бежишься туда! Беги! Беги! Огонь! Эль, не даст тебе ответы, которые ты хочешь узреть. Но ты не должна отворачиваться от ужасов, которые тебе явятся здесь. Потому что ты не преодолеешь страдания, если откажешься смотреть на них. Что происходит? Да. Делся огонь. Куда он пропал? он исчез. Он был везде. Может быть это была иллюзия? Это был обман. Костер. Сурт. Сурт уничтожила это. Он ждет ее. Ты не пройдешь. Как она пройдет? Ей просто нужно найти другой путь. Друг говорил. Найди свою собственную тропу. Всегда есть другой путь. Всегда есть путь. Найди свой собственный путь. Тебе просто нужно найти его. Это никогда не должно было быть легко. Он ждет. Что она не сможет найти путь? Найди его. Северяне рассказывают такую историю. Прежде чем была создана земля, был другой мир, называвшийся Муссуль. Так как этот мир был на юге, там было светло и жарко, все горело и полыхало. Искры из Муспеля стали звездами. Другие искры растопили лед из ледяного мира Нифельхайма, и так появился великан и мир. Муспель ⁇ один из девяти миров. Теперь это страна огненных великанов. Никакие другие создания не могут жить там. Очередные врата. врата. Ей врата. нужно найти еще одну огненную жертву, а жертву. жертву. Найди огонь, Сенуа. Дабы следовать по пути к Сурту. Это слишком -to. далеко. Она никогда не найдет Она ни за что не найдет путь назад. Нужно запомнить путь назад. Что случится, когда она найдет жертву? Все будет гореть. Сконцентрируйся, сконцентрируйся на пути следования. Нужно запомнить тропу. Все будет гореть, как она найдет путь назад. Она не найдет. Она не сможет на это ответить. Северяне говорят, что защитника Мусполя именуют Сурт. Главенствующий над Огненными Великанами. Его имя означает «Черный», а зовут его так, потому что он похож на горящий уголь. Северяне верят в то, что он сидит на границе Мусполя с пылающим мечом. Когда придет конец мира, он покинет свой пост и отправится в Асгард и Мидгард. Он поведет войну против всех богов и одержит победу, а потом сожжет весь мир в огне. Сену, не тупи тебе ни ты сюда. Не сюда. Ты за что сюда не запрыгнешь, летсплейщик. А, ну тогда все понятно, да, интересно ну, как Быстро он догадается, куда надо идти. Может подскажем ему? Да, вот и сам разбирается. Ну, ладно, будем надеяться, это не займет у него много времени. Ну а не так Осталось драться научиться. Северяне приносили жертвы огню, сжигали рабов, таких как я, чтобы открыть пути к сурту. Я искал смысл в их страданиях, в их глазах, но они лишь вопили, как беспомощные свиньи. Мои боги отвечают твоим мольбам, Сенуа. Я просил о милости богов, всех, даже их богов. Никто из них не ответил. В конце концов, я освободил себя сам. Я говорю, брось вызов богам, Сенуа! Найди свой путь, как я нашел свой! Мои боги бросили меня. Я одна. Огонь, Сенуа, дабы следовать по пути к Сурту. Подсказывает, что нам опять надо будет искать ну, да рун, конечно не а да, ничего страшного он все потом смотировал, well, ну, да, чтобы да. не вырезал yeah. то что действительно скучная часть Да ладно you? тебе зато можно красотами полюбоваться yeah, yeah, yeah, да да да да да да да да да да да Северяне из Хеля почитают богов-пожирателей, ненасытных богов тьмы. Я происхожу из Эрин, Сенуа, где люди поклонялись собственным богам, Туата Деданан. Почему ты потерял своих богов, Сенуа? Я был человеком-ученым, а не воином. Чтобы выжить, я совершал разные поступки. Плохие поступки. Как и ты, Сиануа. Человек, которым я был когда-то мертв. А когда такое случается, даже боги, которым ты молишься, умирают вместе с тобой. Северяне верят в то, что однажды мир будет уничтожен. Этот день они зовут Рогнарок или день, когда совершится судьба богов. Сурт и другие огненные великаны нападут на Асгард, а чудовищный волк проглотит солнце. Напрасно боги будут биться со своими врагами. Невозможно предотвратить это. Но Один постоянно ведет поиски знаний и магии. Надеюсь и надеюсь найти способ отсрочить этот темный день. Офигеть, руна была на земле. Или я а? бы ее в жизни не Казара заметил. Казара вы жёсткие, ребята. Хорошо, хоть авто им есть на этих да, да, да, да, ее же вообще не, лага не видно. Плава весь за кадром остался. Ладно, поговорили и хватит. жизнь! Она прикончила его. Сзади! Сзади! Сзади! Что твой мир рухнул хорошо пусть он рухнет а ты имей храбрость оплакать его сравняй свой мир с землей мой мир мертв и только тогда родившись заново ты начнешь жизнь заново нет теперь я ничего не вижу Что-то мне подсказывает, что нам опять надо будет искать да, рун. да, конечно. конечно. И, блин. Блин. Будет очень долго. Тупить. Погодите, это что, копипаста? Точно, это уже было. Походу, у него фантазия да, заканчивается. Так, тихо, монтажная склейка. Скажи мне, Друт, как ты сбежал от своей тьмы, Сенуа? Когда я узрел перед собой цель, страдание больше не имело надо мной власти, и я мог его перетерпеть ради своей цели. Пелена страха спала с моих глаз, и тогда я стал ясно видеть его в других. Даже мои пленители боялись огня Сурта. Тогда, во время одного набега, я решил испытать судьбу, избежал, зная, что они за мной не последуют. Дурак бежал прямо в огонь. Они оставили меня на верную смерть. Может быть, они были правы. Но вот я здесь. И я свободен. Я рада, что я нашла тебя в диких землях. Без тебя я бы не выжила. Северяне говорят, что когда придет Рагнарок, дети Муспеля отправятся на битву на корабле, называемом Нагальфар, корабль мертвых. И когда дети Муспеля покинут корабль и ринутся в битву, будет казаться, что разверзлась небо и суд поведет их. Куда бы он ни направился, перед ним будет вздуматься пламя, а позади него будет реветь огонь. Вроде последний рунда. Ну да, надеюсь, он не будет долго ее искать. Согласен, слишком много тишины Дьявые сейчас. голоса замолчали, нам приходится отрабатывать звук. Неужто ты выпил? Пацаны, пойдемте в бар. А можешь, что же класс, Отлично, после этой серии идем в бар. А Теперь тихо, а то снова монтажная склейка. смог выжить в огне Сурта и вырваться из тьмы. Сможешь и ты Бежал, Сенва. Бежал и бежал. Через огонь. Продолжал бежать. Ничего меня не остановит. Беги, Сенва! Беги, беги, беги! Через огонь! Беги, Сенва! Беги! Беги! Беги! Огонь обрушится на нее! Беги! Все дороги! Она хочет умереть! Беги! Не сдавайся, не сдавайся, она. Не она умирает. Это он. Это он. Это он. Это он.